Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на февраль для представителей знака Девы. Ваш управитель Меркурий в фазе ретроградного движения у Водолея до 22 февраля. Это ваш символический шестой дом. Сфера работы повседневных забот, а также здоровья. До 18 февраля 5 планет в одном знаке с вашим управителем поэтому месяц для вас окажется насыщенным могут измениться отношения с коллегами по работе это подходящее время для пересмотра режима труда и отдыха попробуйте проанализировать свои действия и наверняка вы найдете способы улучшить свое здоровье повысить работоспособность и улучшить свою физическую форму возможно придется усовершенствовать свои навыки и умения в профессии Корректировать рабочие процессы. Хорошее время для пересмотра работ и проектов. И, может быть, нужно будет вернуться к начальному этапу. После чего вы придете туда, куда вы собираетесь, и достигнете того, к чему стремитесь. Ваша работа может затрагивать юридические процессы. Возможные служебные романы или мероприятия, связанные с коллегами. Новолуние 11 февраля в вашем шестом доме говорит о том что следует уделить внимание здоровью также возможно появление новых должностных обязанностей вероятно неожиданные ситуации в отношениях среди сотрудников и подчиненных на первый план могут выйти вопросы увольнения и трудоустройства повседневные обязанности бытовые вопросы занимают уйму времени и сил. Особенно во второй и третьей декадах февраля. Домашние животные также могут потребовать своей доли внимания. Поскольку нет напряженных аспектов к вашему Солнцу до 18 февраля, то можно говорить о позитивном потенциале периода. Работа будет приносить больше радости. Атмосфера на рабочем месте станет более приемлемой. Этот период подходит для поиска работы, начало новой работы, а также возвращение на прежнее место. Если вы руководитель, хорошее время для поиска сотрудников или найма служащих. Новолуние 11 февраля благоприятствует хорошей эмоциональной атмосфере на рабочем месте. С коллегами устанавливаются добрые отношения. Начальник в это время также благосклонно относится к вам. В работе все ладится. Могут доверить какое-либо общественное поручение, выполнив которое, вы получите продвижение. В третьей декаде февраля возможно поощрение или небольшое повышение по службе. Если вы добросовестно выполняли свою работу, то можно говорить о повышении зарплаты. Возможно завязывание служебного романа или любовной интрижки с кем либо из коллег. Те, кто имеет проблемы со здоровьем, после новолуния почувствуют себя намного лучше. Некоторое облегчение будет у людей, имеющих хронические заболевания. Остро протекающие болезни могут в это время исчезнуть без следа. Хорошее время для покупки домашних животных, а также для профилактических медицинских осмотров. Начало курса лечения. 14 февраля, в день Валентина, вас могут поставить перед выбором. Но после 18 вечера ситуация улучшится. Исключите личные столкновения 14 февраля, а также проявление эмоциональной агрессивности, и вы избежите множества неприятностей. Для деловой активности, решения важных задач, заключения сделок, договоров, начала личного производственного или творческого цикла этот день совсем не подходит. Но, по крайней мере, если вы проявите сдержанность и не будете критиковать и провоцировать конфликт, то вечер 14 февраля окажется очень приятным. Даже если и возникнут трудности в отношениях с представителями противоположного пола или в семейных отношениях, то существенного негативного влияния не будет. Разногласия сегодняшнего дня на стабильность отношений не повлияет, но лучше отказаться от от участия в веселительных мероприятиях ограничить себя в развлечениях если вы в паре то вечер вдвоем принесет приятные эмоции если вы одиноки не расстраивайтесь закончится период ретроградного меркурия 21 февраля а полнолуние 27 февраля в вашем символическом первом доме заберет с собой все неприятности для того чтобы максимально гармонично активизировать потенциал этого полнолуния, необходимо как-то сменить стиль одежды, образ, что-то поменять в своей внешности, и вы сможете привлечь внимание нужных вам людей. В общем, пришло время поменять свой имидж и способы проявления себя во внешнем мире. Начатые в феврале дела могут приблизиться к завершению, либо вовсе закончатся. В партнерских, как деловых, так и личных отношениях наступит ясность. Возможно, придется принимать серьезное решение касаемо дальнейшего развития этих отношений. Соглашаться ли на дальнейшую работу? Насколько актуально и перспективно для вас продолжение брачного или романтического союза? Наступит некое окончание старого цикла и начало нового. Более подробно и точно.